Коронавирус с тройной мутацией более заразен, хуже поддается воздействию в вакцины и лекарств. Угрожает ли индийский штамм ковида остальному миру? Подробности в сюжете. Индия борется с очередным всплеском заражений COVID-19. В стране переполнены больницы и крематории. Наблюдается массовая нехватка медицинского кислорода. Самые ранние образцы индийского штамма обнаружили в октябре. Высокая плотность и численность населения в стране стала идеальным инкубатором. К середине февраля на индийский штамм приходило 60% заболеваний коронавирусом в Индии. Что известно о новой мутации и насколько она опасна, рассказал доцент кафедры микробиологии Казанского университета Павел Зеленихин. Построению в целом, Вирусная частица, он точно такой же, как и остальные коронавирусы. Тут скорее особенности в тех белках, которые обеспечивают его проникновение в организм новых реципиентов, тех людей, которые заболеют. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, индийский штамм обнаружили уже почти в 50 странах мира, включая США, Францию и Сингапур. Этот вариант мутации лучше защищен от иммунитета. Эффективны ли против него существующие российские вакцины? Вакцины, на сегодняшний день, которые применяются, в вот частности российская вакцина, вот этот ганковитвак, спутник, это вакцина, которая легко подвергается изменениям. Если будет выявлено, что иммунитет после этой вакцины недостаточно эффективно защищает от нового варианта коронавируса, то на предприятии, где эту вакцину производят, всего лишь навсего заменят один из элементов вакцины. Ранее поступали сведения об обнаружении индийского штамма коронавируса у иностранных студентов Ульяновского государственного университета. Однако Роспотребнадзора опроверг эту информацию. Ариадна Кугушева, Юлия Гезидинова, Универньюз.